Здравствуйте, дорогие друзья. На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим о том, что делать, если у вас тревожный фон. Но на самом деле тревожный фон есть у всех. Просто вопрос в том, как он проявляется. Когда ваш уровень тревожности он повысился настолько, что у вас уже не прекращающаяся тревога, это и есть тревожный фон. И это может быть фоновая тревога, то есть не сильно ярко выраженная, симптоматично или эмоционально, но вы все время находитесь в состоянии такого взвода, в состоянии такой на измене типа. И вот здесь... Кажется, что у меня абсолютно все вызывает эту тревогу, там, а даже приготовить завтрак, я все время в любой ситуации испытываю вот это напряжение. И что же теперь делать, как с этим бороться? Ну, здесь опять же ответ в том, как это все возникло, собственно, так с этим и бороться. И с, с течением времени количество тревожных событий у вас увеличивалось, то есть тех событий, которые вы стали воспринимать как опасные, в результате повышался ваш уровень тревожности. И у вас, как бы смотрите, сначала вы тревожились коротко чуть-чуть, потом подлиннее чуть-чуть, потом подлиннее сильно и потом как бы ситуации настолько сблизились по времени, что у вас уже они почти не прекращающиеся. То есть вы даже в свободное время начинаете думать о своем будущем, а вдруг это состояние мне не пройдет, вспоминать в любой момент что-то из прошлого, что вызывает беспокойство. То есть получается вы находитесь все время в ситуации, когда вы отвлекаясь от одних тревожных ситуаций, переключаетесь просто на другие тревожные ситуации. Собственно поэтому сохраняется этот тревожный фон. Но основная здесь проблема в том, что вам а, в эти моменты очень сложно понять, а что мне тогда делать. То есть я все время тревожусь, тревожусь я абсолютно на все, и как мне с этим теперь быть? Получается некая патовая ситуация. Да? То есть вы довели себя до того, что у вас нет пустых мест спокойствия или вообще пустых мест спокойного самочувствия. У вас сплошной тревожный фон с утра до вечера, который может немножечко с утра к вечеру спадать или наоборот к вечеру усиливаться всех по-разному Так вот, ответом здесь является очень просто У вас все еще Сохраняются ситуации Которые в моменте провоцируют Всплеск Всплеск тревожности Вот у вас есть тревожный фон Вы весь день совершенно такой вот э, Тревожно повышенный вот Как знаете, как если человек в своей э, обычный человек он большую часть времени находится в нейтральном эмоциональном состоянии, то есть он ни за что не переживает, он спокоен в нуле, то вы все время находитесь в минусе, в негативных эмоциях, в тревожных фоновых тревожных реакциях. И эти фоновые тревожные реакции на самом деле накопленные вами долгое время, которые просто как бы давят, то есть ваши планы на будущее, прошлое, все это давит на вас и создает этот тревожный фон. Но у вас в течение каждого дня все еще возникают как раз эти всплески. Когда я говорю, клиенту: вот, вы должны присылать мне тревожные события, которые возникают в течение дня. И у человека, вот он, в спокойном состоянии, тревожное событие возникло, он мне о нем написал, мы это сформулировали по АБЦ-схеме вместе разобрали. Вот таким образом идет работа над изменением восприятия к тревожным событиям. Но когда у человека уже есть тревожный фон, он говорит: а у меня все время тревожный фон. Тогда мы говорим о том, что мы ждем, когда ваш тревожный фон повысится. То есть мы ждем скачка тревожного фона, как бы скачка уровня тревожности. То есть, например, человек говорит, я весь напряжение, все, я хожу весь день. Вдруг телефон, я собираюсь его взять и переживаю сейчас, то есть всплеск возник, тревожность повысилась. А вдруг. Там плохая новость, например. То есть всё, человек точно понял, что вот сейчас его фоновая тревожность подросла. Вот это подросла, это и есть тревожное событие, которое надо зафиксировать. Или, например, человек говорит, я сижу и вдруг услышал какой-то шум за окном, тут же подумал, что вдруг это что-то с моей машиной. То есть опять всплеск, да, и человек тут же испугался. Или он начинает думать, там, допустим, вечером придут к нему гости. А вдруг он себя там плохо будет чувствовать то есть тема гостей сегодняшней ситуация вот это она тоже повышает его тревожный фон провоцирует у него всплеск вот эти всплески это и есть те самые тревожные события которые фиксируя и разбирая мы будем создавать тем самым промежутки в тревожном фоне то есть потом уже мы более отчетливо будем видеть в, исходя из спокойного состояния на что человек реагирует то есть Грубо говоря, представьте себе э, такую вот лужу большую, да, вот лужа, вот большая лужа это тревожный фон. И потом мы берем и где-то засыпаем там песком кучки такие делаем, да. Мы сначала засыпали песком какие-то кучки, которые смогли определить. Все, теперь лужа с дырками получается, да, то есть вода, вода, а где-то в каких-то местах уже песочек. И потом мы берем и дальше засыпаем песком, то есть чтобы песка становилось больше, больше, больше, больше и в какой-то момент все у нас локальные лужицы остаются еще и потом мы их уже досыпаем. То есть грубо говоря вы идете из того, что есть на сегодняшний день в зоне вашего влияния, то есть у вас есть сейчас всплески. Эти всплески являются для вас ближайшей точкой роста. То есть вы должны эти события фиксировать, со специалистом их разбирать, чтобы вы меняли свое восприятие к этим ситуациям. И соответственно за счет, э, смысла то в чем? Когда вы меняете восприятие к одной ситуации, э, или допустим к некоторым разным ситуациям, например, что подумают люди, если увидят меня в моем таком текущем состоянии. Вот гости придут, увидят меня в таком состоянии. Вот разобрав эту ситуацию по вариантам, да, чтобы вы перестали считать, что они подумают, что вы ненормальные или что вы заболели. Вы начинаете спокойнее относиться к тому, что подумают люди и в других ситуациях. Потому что у вас уже появились варианты в этой. То есть разбирая всплески тревожности. Мы тем самым автоматически разбираем похожие в вашей жизни ситуации. Ведь вы ведете один и тот же образ жизни. То есть у вас жизнь повторяется в цикле дневном, недельном, месячном и годовом. И получается, что те ситуации, которые сегодня возникнут, высока вероятность, что они повторятся и завтра. И вот разбирая их, мы и убираем их из завтрашнего дня. А значит немного снижаем ваш сам весь тревожный фон. Уменьшается количество тревожных событий снижается ваш тревожный фон и вы как бы постепенно переходите в состояние нуля но вы не можете быть спокойны, Вы как бы даже вернувшись в состояние нуля, вы все равно будете в какие-то моменты продолжать испытывать тревогу. Просто раньше она была фоновая, все время, как бы на, на 2 балла. А теперь на 2 балла у вас возникает она в какие-то моменты, сталкиваясь с тревожными ситуациями. Тогда они будут более явно проявляться. Потому что на фоне спокойствия человеку легче заметно, что он был спокойно, а тут рук затревожился. Другое дело, когда он все время тревожится. И здесь надо искать именно всплески тревожности. А потом уже переходить, когда вы стали более спокойны, на возник... возникновение тревожности. Но все равно принцип работы один и тот же. Поэтому ни в коем случае не думайте, что ваша какая-то ситуация она уникальна. Они все одинаковые. Есть уже готовые решения, которые вам просто надо внедрить в свою жизнь. На этом у меня все. Желаю вам удачи. Всем пока.